Так, всем привет, с вами я, сейчас, мальчик. Так, всем привет, с вами я, Драк И сегодня я записываю с микрофоном Хочу сказать большое спасибо Кириллу, потому что Кирилл помог мне э, с микрофоном Потому что я свой заказал, и он придет, получается, уже как 25-го Ну, сейчас точно вспомню с 20 до 25-го, где-то так. И тогда я буду уже записывать нормальные ролики, то есть примерно будет такой же, думаю. Ну ладно, сейчас не об этом. Хочу записать такой очень прикольный ролик, рассказать, как я хотел написать свою книгу. Давайте сделаем вот так. Нужно подобрать ракурс, потому что, ну не знаю, как по мне, слишком сильно светит солнце. Так, ну давайте, начинаю. Получается вначале я такой думаю, мой YouTube заблокировали, я такой, почему бы не записать, не написать свою книгу? Я такой, ну ладно, напишу, что тут? То есть не вот так вот в телефоне набирать, а просто я как телефону диктовал, получается слова, и он их как записывал, получается что так, но в принципе в принципе, все пойдет, но сейчас объясню сразу. Так, вы в принципе сможете найти это в пикабу. Ну, можете найти там почитать. Сейчас скажу, как называется. Ну, я ее выложил, но сразу говорю, она там без запятых, в точке есть, но не всегда. Не факт, что еще слова могут быть правильные за счет того, так что у меня здесь дети зараженные так но ну, в принципе мне писали комментарии что но ну, так то почитать то прикольно но вот запятых то есть там вот этого всего считаю нет там в конце ближе будут запятые но не суть вот и как вы уже знаете вы видели Ой -ой -ой. ролик смыть сейчас вот так вот сделаю. Вы уже видели ролик с маньяком, но получается два ролика с маньяком. Ой, даже три. В третьем он вообще не участвовал. А во втором он участвовал. Меня пару раз ловил. Ну, конечно, у него был там 16-летний чувак, который за нами тоже бегал вообще. Ну, как такое? А вот во второй там вообще была жесть. Когда мы с ним, значит, договорились на 5 секунд я сразу убежал но там множество кадров не заснялось. И я хочу рассказать А так тут такой прикол, что в принципе. Там вот как был. Объясняю, вот в этом подвале, в принципе, там можно было пройти в другой подъезд с подвалом. Так, давайте вот так вот сделаем. И получается, что вот в этом подъезде. Сразу говорю, у него есть подвал, а этот подвал как бомбоубежище. В этом доме я был несколько раз. Так. А вот так даже. Поэтому мне не составило это руда понять. Я там был, мне рассказывали, что там можно с одного подъезда пройти в другой. Я такой, почему бы и нет? Данил мне звонит, я хочу ему это сказать, связь прервалась. В принципе, все классно. Но давайте еще уточним одну деталь. Там не, не было видно, когда он выкинул доску просто-напросто. И прямо сейчас... Сейчас объясняю. Прикол в том... Я сейчас перемещаюсь на другую... Скажем так, локацию. Так, давайте сделаем так. Эй. Сейчас. Ну пару секунд так. Э. сейчас хочу остановить запись но сами короче ладно снимаю и потом второй ролик в принципе скорее всего вот сейчас время 22 9 22 Скорее всего, сейчас вот запишу еще 6 минут, после этого запишу прикольный ролик в стиле АСМР, но рассказываю одну историю, такую, во время съемок. Вообще, я очень расстроился после того, что мой канал заблокировали, я такой, почему бы и нет, типа, я вообще не хотел больше снимать, такой, ладно, попробую опять, вау, прическа класс, ладно. Попробую заново, ничего страшного. И получается, я заснял вот этот маньяк, он залетел. После этого залетела и вторая часть. Больше всего у второй части я такой, вы издеваетесь? Типа, как? Если вы реально так думаете, что... Типа, мы снимаем, я тупо там бегаю, кричу на камеру... Так много просмотров, я в шоке. Уже вот 25 на, на, втор, на третьей части, а как мы убежали от маньяка. Но сразу говорю, вот во второй части, вот в этой. А, да, классно. Получается, уже один подписчик участвует в моем розыгрыше кофты. Вот он. Рэмс. Получается, реально многие уже участвуют Минимум два участника Так, еще вот Под каким-то был этот Так, давайте звук сейчас отключу Так Там как его? Сейчас зайду в творческую студию Но прикол в том, что мне типа написали Класс, участвует в розыгрыше Говорю, розыгрыш начался 16 марта И продлится до 1 мая на розыгрыш моей фирменной кофты, как у скина Майнкрафт. Так. Вот. Твой видос очень крутой. Я люблю тебя смотреть. Санечек. Допустим. Пускай участвую, типа, но это ваше дело. Так. Ну-ка. Сейчас прочитаю. Получается, вот тут вот у меня вот два комментария вот под этим роликом. В принципе, один мне вот подсказал, блин, такой вот, Так, как всегда, крутое видео, и еще там вроде бы один подсказал, типа, посмотри Маразума, он рассказывал, как э, привлечь подписчиков. Ну, не знаю, подобный контент, в принципе, мне тоже можно заснять, но в этот раз я вообще редко снимаю по играм, ну, реально. Скорее всего, вот сейчас доснимаю. Ну, где-то в 10 часов я начну записывать только другой... Ну, в 10 часов начну записывать ролик по Майнкрафту, скорее всего. Ну, выживание какое-то опять. Хотя, ну, увидите сами. Но рассказываю про этого Маньяка. Как мы поняли, он работает в ФБР. Ну, помните, во второй части мы когда снимали, GoPro как-то... Вылетала и ну короче процентов мало было и не все снимала и я не забуду. Я говорю беги, Данил беги, там проход есть. Я такой думаю, блин, а если там тупик, что произойдет? Мы с Ризоном стоим, и ждем их. Они выносят двери, выбегает Данил за ним человек добросовестный, который за нами гонялся. Никак не могу поспорить. Ну, сами подумайте, как такое возможно? Просто чтобы. Как нам так повезло, что он гонялся именно за нами? Как так повезло Данилу, что он именно его посадил? И прикол в том, что я угорал, когда, знаете, вот к нему пошел. Получается, к нему пошел Данил. Ой, он маньяк, короче, пошел к Данилу в подвал. Я угорал с того просто, потому что Данил берет и выходит просто-напросто целым и невредимым, но слишком медленно. Если бы он бежал, он бы успел. Но он не успел, потому что он спокойно шел. И он успевал еще остановиться и со мной поговорить. Ну, ну реально же, классно все. Да, представляю, взять демоняк, маньяк, ты как-то его обезвредил. Знаете, я вообще в шоке, почему мы не увидели его в первый раз. Как вы думаете, может быть он просто прятался и дожидался, пока мы уйдем?